Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье И это уже вторая неделя Когда валенсийцы не могут выезжать Из э, муниципалитета То есть должны оставаться на выходные только в Валенсии Это, естественно, из-за э, э, из Антиковидных ограничений э, Наоборот, точнее Антиковидные ограничения Из-за наличия вируса И, что можно сказать э, Все эти люди Миллион валенсийцев Остаются, естественно, в городе, куда они выехать не могут э, Заполнили реку старое русло реки Тури и все, естественно, идут на пляж, там погода этому способствует. Э -э, уже, честно говоря, устал уворачивался от людей. Это очередь, кстати, не Мавзолей, а Пансен быстрая еда. Так как все бары и рестораны закрыты, народу деваться некуда, выезжать. Валентийцы не могут за пределы своего муниципалитета, соответственно, все кучкуются в городе. Полиция контролирует дронами, ищет, кто без масок.